Итак, хотелось бы поговорить по поводу Smart Connect. Очень классное приложение, благодаря которому можно настраивать любые и перезаписывать также любые NFC-теги. Подходит для соневских телефонов, для соневских тег, для любых сторонних с Алиэкспресса. Какие теги можно записать? Решать вам, какие приложения будут открываться, как это будет работать. Главное, стоит запомнить, что это очень удобно. Тот, кто не пользовался, все-таки стоит попробовать. Вот. и Сейчас телефоны в основном идут с NFC-модулем, стараются люди брать для бесконтактной оплаты. Поэтому этими телефонами очень удобно пользоваться, управлять при помощи этих тегов. На которых можно настроить дом, работу, там, с собой в кошельке таскать настроенные теги под различные задачи. Записывать ключи на них можно, записывать небольшую информацию. Ну, то есть, все, что вам придет в голову, можете делать с ними. Попробуйте. Это намного упрощает вот допустим, пароля от рабочего Wi-Fi кому-то, либо же можно настроить на прослушивание, просмотр музыки, там просмотр видео, просмотр определенных приложений. То есть вы приходите домой, прикладываете свой телефон к умному тегу, так называемому, срабатывает эта программа, которая открывает определенную. Определенные программы говорит вам время, подключается к Wi-Fi, ну, то, что вы на нее настроите. Это очень удобно при возвращении домой приложить возле входной двери, допустим, к NFC модулю свой телефон, и он уже автоматически подключен к вашей Wi-Fi сети. Запущены приложения, которыми вы пользуетесь дома. Все работает как часы. Также можно выбрать на сайте AliExpress различные NFC модули. NFC Метки, скажем так, вот на которые вы сможете записать свои данные при желании, на которые вы можете настроить свои приложения. Цена довольно-таки демократичная, в пределах 100 рублей. Разные принты есть, разные логотипы, разные формы. Все ссылки будут в описании. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока!